Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на седьмом онкологическом форуме Белой ночи». Мой доклад частично пересекается с темой Ильи Для клинициста принципиально действительно понимать микроокружение не только лимфома Ходжкина, но и в принципе лимфом. Если мы говорим о микроокружении, то опухолевые клетки в любом случае зависят от него, несмотря на то, что опухолевыми клетками разрабатываются свои механизмы Самодостаточности, но в любом случае зависимость присутствует. Тем более, если речь идет о лимфоме Хотжкинах, которые только до 5% опухолевых клеток способны управлять опухолевым фильтратом, принципиальность тем или или ониче растет. Для клинициста, для клинициста принципиально что? В Российской Федерации по нашей статистике, по статистике Каприна в 2019 году было выявлено. Более 3000 случаев первичной лимфомы Ходжкина. В принципе, эта статистика прослеживается на протяжении последних 3-4 лет точно. Для не-Ходжкинских лимфом детализации никакой нет. Да, Это проблема отечественной статистики. То есть мы можем только общими цифрами сказать, что это порядка 11 тысяч человек. Для лимфомы Ходжкина. Лимфома Ходжкина, соответственно, показала, что злокачественные заболевания могут быть излечены. Лимфом Ходжкина стала первым таким заболеванием. Современному лечению лимфомы Ходжкина 50 лет, если брать в расчет э, дату появления схемы АБВД. Ну, и, соответственно, за эти годы выживаемость пациентов растет, новые методы появляются. Да, мы узнаем новые детали как раз-таки с помощью понимания э, микроокружения. Но токсичность в любом случае сопутствует нашему лечению. Пациенты достигают ремиссии, э, но токсичность химиотерапии, токсичность лучевой терапии, Опять-таки, сохраняется и, соответственно, определяет продолжительность жизни пациентов, достигших ремиссии. Да, есть данные, говорящие о том, что через 10-15 лет после завершения лечения пациентов в ремиссии выживаемость их гораздо хуже, чем в среднем в популяции у неболевших представителей. Ну, соответственно, у нас две основные проблемы в случае Лечение любой лимфомы, ну и конкретно лимфомы Ходжкина. Как найти группу пациентов, пациентов, у которых можно провести деэскалацию лечения, как можно минимизировать количество курсов химиотерапии. Ну и вторая проблема, как определить ранний рецидив заболевания либо ранее рефрактерное течение заболевания, как можно в процессе лечения идентифицировать его, чтобы достичь ремиссии у большего количества пациентов. Вторая болезнь Представляющий наибольший интерес Российской Федерации в гематологии лимфопролиферативных заболеваний ⁇ это диффузно крупноклеточная баклеточная лимфома, представляющий 30-40% случаев. Что для лимфомы Ходжкина, что для диффузно крупноклеточной б -клеточной, да, мы можем достичь э, ремиссии, ответа на лечение определенного процента пациентов. То есть для лимфомы Ходжкина где-то порядка 60-90% в зависимости от стадии, в зависимости от клинических, биологических признаков опухоля, мы можем достичь ремиссии, но где-то порядка 30% э, будут склоняться к рецидиву, либо иметь рефрактерное течение. Для неходственной лимфомы диффузно клеточной баклеточной, где-то порядка 60% пациентов может быть излечено с помощью стандартной терапии ЧУП с То, что касается диффузно-крупноклеточной лимфома, лимфомы, это гидрогенное заболевание, которое только морфологически, да и то условно, может быть названо однородным. То есть биологически, клинически, это определенный набор каких-то разных заболеваний. Ну и, соответственно, эту гидрогенность можно определить с помощью определения клетки происхождения. То есть мы можем говорить о активированном Б-лимфоците либо о лимфоците герминального центра, но так и так... Будет требоваться определение профиля экспрессированных генов, которые, соответственно, и позволят нам сказать, ABC или GCB лимфома. Сам по себе метод достаточно сложный, то есть профилирование экспрессированных генов требует технологии, требует чаще всего не замороженных, не парафиновых образцов. Ну и, соответственно, пока что этот метод для России представляется крайне недоступным суррогатные методы определения клетки происхождения, как, например, алгоритм Ханса, да, позволяют, там, сказать, GCB лимфома или non-GCB лимфома, но чистота ответов все-таки достаточно смутная. Ну и, соответственно, даже, даже профилирование экспрессированных генов э, до конца не может ответить на вопросы, как будет течь диффузно клеточный б потому что в ABC подгруппе есть э, часть пациентов с благоприятным прогнозом, в GCB группе есть, наоборот, часть пациентов э, с неблагоприятным прогнозом. А как это определить, пока что не представляется возможным. Э, ну и, соответственно, особенности диагностики. Если мы говорим о необходимости выявлять ранние рецидивы, ранние рефрактерные формы, то на данном этапе это, например, только компьютерная томография, PET-КТ, биопсия как стандарт подтверждения рецидива заболевания. Но PET-КТ может ошибаться. Для лимфомы Ходжкина есть информация, которая говорит о том, что до трети пациентов исходы заболеваний не соответствуют данным промежуточного ПЭД. Соответственно, сложно говорить о основных причинах, но с учетом того, что лимфомоходжкина воспалительное заболевание, 5% опухолевых клеток, напоминаю, украженных воспалительным инфильтратом, то когда снижается метаболическая активность очагов крипет это ответ на лечение или все-таки это просто микроокружение перестало быть активным. биопсии не всегда бывает возможной. Мы можем говорить о каких-нибудь забрюшенных лимфоузлах, которые представляют маленький размер. Нам приходится терять время, дабы понимать, реально ли выполнить биопсию. Если нереально, то приходится ждать, продолжать наблюдение, а не начинать лечение. Поэтому острый вопрос на который мы хотим попытаться ответить, это где тот предиктор, который позволит получать информацию в реальном времени. Но как раз таки есть четыре варианта, которые позволят нам отвечать на определенные вопросы. Это циркулирующие опухолевые клетки, это циркулирующая опухолевая ДНК, это химокины и это внеклеточные визикулы. Если мы говорим о циркулирующих опухолевых клетках, то... Сейчас есть единственная система, одобренная ФДА в Соединенных Штатах. Это CellSearch-система, но в гематологии она не используется. Она используется только для определения опухолевых клеток при раке молочной железы, колоректальном раке, раке простаты. Но, соответственно, самым актуальным, но на на наукой, емким методом является определение циркулирующих опухолевых клеток циркулирующего ДНК, прошу прощения. Циркулирующая ДНК представляет последовательность нуклеотидов, которая появляется в циркулирующей крови либо в результате некроза, либо в результате апоптоза клетки. И, соответственно, это одноцепочная последовательность ДНК. Время полужизни ДНК в крови определяется минутами и часами, но самое главное – клиренс, циркулирующая опухоль ДНК не зависит от функционального состояния почек. Циркулирующая опухоль ДНК отражает мутационный состав опухоли, и в ряде исследований доказано, что геномная ДНК, полученная из образца ткани, с большой чувствительностью соответствует геномному мутационному статусу циркулирующего опухолевая ДНК. Таким образом, изучение клональной эволюции опухоли, сопровождающейся изменением мутационного статуса, как следствие антигенного состава, будет способствовать определению механизмов резистентности. Мы сможем определять мутации благоприятного прогноза и неблагоприятного прогноза. Соответственно, нужно больше информации. В ряде исследований показана зависимость между циркулирующей опухолевой ДНК и объемом опухолевой массы. В ряде исследований показана корреляция между B-симптомами, между уровнем СОЯ, между уровнем ЛДГ, IPS, между уровнем белка и гемоглобина, уровнем лимфоцитов, то есть частично между уровнем, между показателями IPS ходенклевера и прогностической. И ценностью этого метода. В ряде исследований показано, что у пациентов с ранним снижением циркулирующей опухоли ДНК в крови прогноз заболевания лучше. Пороговым значением, что для диффузно-помноклеточной, баклеточной, что для лимфомы Хочкиной, является стократное снижение. Соответственно, по выживаемости – на данном слайде представлены исследования, для, характерные для диффузно-комноклеточной и баклеточной э, лимфомы. Исследователи уводят два понятия. Это ранний молекулярный ответ и максимальный молекулярный ответ. Ранний молекулярный ответ – это после первого курса снижение стократное э, э, в концентрации циркулирующей пухлевого ДНК. Ну и, соответственно, максимальный ответ – это э, более чем 150 раз снижение после второго курса. Данные по концентрации циркулирующей опухоли ДНК коррелировали напрямую с ПТКТ. Соответственно, они уточняли ПТКТ. Опять-таки, в этом же исследовании показано, что пациенты с промежуточным ПЭТ, в котором сохранялась активность очагов лимфомы, но с негативным определением циркулирующего опухолевого ДНК достигали ремиссии, И напротив, пэт негативный ответ, но сохраняющаяся концентрация опухолевого ДНК коррелировала с негативным прогнозом. Метод наукоемки, соответственно, сложности возникают именно с этим. Необходимые условия – это реал-тайм ПЦР, это секвенирование нового поколения, и это новый метод капсеквенирования, предложенный в 2014 году. Еще одним методом возможной жидкостной Биопсия является определение опухолевых хемакинов. Илья Леонидович вкратце сказал, но, соответственно, наибольший интерес представляют хемакины CCL-17 и CCL-22. В норме эти хемакины выделяются дендритными клетками, плазматическими клетками. Ну и, соответственно, в норме они привлекают Т-лимфоциты, С 4 лимфоциты чаще всего в очаг воспаления. Также они могут участвовать в аутоиммунных, аллергических реакциях. Но для лимфомы Хочкина принцип тот же самый привлечение Т-лимфоцитов иммуносупрессии соответственно, избегание иммунного ответа. В ряде исследований, которые проводятся с 2015 года, было показано. Показана, опять-таки, прямая зависимость между объемом опухолевой массы и концентрацией циркулирующих хемокинов, Но метод показал достаточно низкую чувствительность. То есть, во-первых, хемокины повышены не при всех гистологических подтипах лимфома Ходжкина. Во-вторых, пороговые, пороговые значения концентрации вне химокинов – не всегда были одинаковыми. Поэтому пока что этот метод не представляет интереса. Ну и, соответственно, главное, о чем хотелось бы рассказать, это экзосомы и микровезикулы. Микровезикулы, и экзосомы – это внеклеточные это субклеточные частицы с достаточно гетерогенным молекулярным составом. В любом случае, это маленькие частицы. Если говорить о микровезикулах, то это частицы от 100 до 1000 нанометров. Если говорить о экзосомах, то это частицы от 30 до 100 нанометров. В любом случае это, эти два понятия объединены на данном этапе названием внеклеточные визикулы. Если вкратце, то образуются они двумя вариантами. Либо это отпочковывание во внешнюю среду от мембраны клетки, либо это формирование внутри эндосомы. Особенности внеклеточных визикул. Итак, так как они выделяются материнской клеткой, они в любом случае несут состав, в своем составе часть цитоплазмы, часть белков, нуклеиновых кислот, характерных для материнской клетки, но в своей поверхности они экспрессируют кластеры дифференцировки, характерные для материнской клетки. Много исследований сейчас посвящено исследованию визикул, как в физиологических обстоятельствах, так и в патологических состояниях. Но основная цель вне клеточных это передача информации. Сейчас они расцениваются главным э, источником межклеточных взаимодействий, как внутри э, опухолевого инфильтрата, так и на расстоянии. внеклеточные везикулы передают информацию, таким образом может приводить к изменению клеток, э, Таргетных клеток. На данном слайде представлен самый яркий, самый простой пример. Опухолевая клетка выделяет внеклеточные визикулы, и таким образом фибробласт становится опухолистированным, а фибробластом меняя свой фенотип. Таким образом, мы можем говорить о том, что опухолевые визикулы могут менять характеристики опухолевого окружения. Особенности и необходимости исследования клеточных визикул. Они определяются во всех жидкостях человека. Плазма, кровь, моча, плевральная жидкость, астетическая жидкость, амниотическая жидкость. То есть любой источник биологической жидкости, который нам необходим. опухоль визика участвует в ангиогенезе. опухоль визика участвует в повышении свертывающих характеристик крови во время опухолевого процесса. Ну, соответственно, так как время подходит, хочется рассказать о нашем исследовании. В наше исследование за прошедший год было включено порядка 20 пациентов. Опухолевыезикулы опухолевые определялись на доклиническом этапе, после двух курсов кимиотерапии, после завершения лечения. Да, наблюдалась прямая корреляция между ответом на лечение и концентрацией визикул. После двух курсов химиотерапии у пациентов, ответивших на лечение, концентрация визикул снижалась до нормальных величин. И на примере одного пациента с ранним рецидивом заболевания есть особенность. Пациент после завершения лечения, после получения ПЭТ-негативного ответа по завершению лечения, ушел в наблюдение, но определение в ЗИКУ по завершению лечения показало увеличение по сравнению с промежуточными данными. Спустя три месяца у пациента случился рецидив. В нашем центре, в нашем отделении совместно с лабораторией онкоэндокринологии Института планируется проведение масштабного исследования, которое сможет показать, рассказать, для лимфомы Ходжкина данная зависимость сохраняется на большей группе пациентов или нет. Благодарю за внимание.